Душу свою тебе не дарила, Душа моя просто меня не спросила, Тебе отдалась, отдав всю меня. Не стало вдруг ночи, не стало и дня, Глаза закрываю, могу и упасть, Душа мне сказала с тобой не пропасть, С ней спорить не стану, я верю лишь ей, Сказала, Чуть буду твои. нет и ночь настает сердце колотится спать не дает когда больно тебе значит больно и мне если ты будешь счастливы я буду вдвойне нас ничто не сломает пока мы вдвоем рука об руку мы до вершины дойдем самый близкий Мой меня